Привет всем! Пришла опять посылочка, заказывали опять продукты у Натальи, вкусняшки из Европы. В этот раз мы заказывали сыры на пробу и не только. Сейчас мы посмотрим, что там пришло. Та-дам! та -дам! тан та Вот, разные сыры небольшие упаковочки блю сыр на пробу потом брю или бри брю бри как правильно потом такой вот сыр дорблю с плесенью М -м, класс попробуем обязательно так паштетики вот нежные паштетики еще мы заказали вот такая вот красота Ням-ням-ням, очень нежное очень вкусное советую. Особенно, если вы не любите острых каких-то вкусов, вот, вот эта сама нежность. Очень советую. Потом, вот, моцарелла. Я не помню, сейчас честно, чтобы я моцареллу вообще пробовала, поэтому будем пробовать моцареллу. Возможно, в салат какой-то приготовлю и сниму, возможно, даже видео с моцарелкой. вот. Еще консерву Рио. Это с красной рыбкой. Ту, тунец. Туна вали. Тоже э, сниму видео. Рецепт салата с тунцом. Ну, не, красная рыба то не то, да. Ну, значит, это тунец. Красная рыба, мне сказали, что не то. Вот, попробуем. А вот! Смотрите, это порционные шоколадки. Это такая вкусняшка, это разные шоколадки, где-то с орехом, где-то что -то там еще с чем-то, где-то просто молочный шоколад, то есть они вознобой. разнобой. В этот раз <laughs> я постараюсь снять, с какой они начинкой, там, так как их тут много, вот. и это будет очень вкусно, и очень прикольно, что это, они порционные, такие маленькие, можно каждого разного вида попробовать с чайком то, что надо. Так. Что у нас еще вот такой вот маскарпоне сыр. Ну, прикольно. Ням-ням-ням. Надо будет обязательно попробовать. Потом сыр сыр кабург, кар, кабургер. Не знаю, не пробовала. На, на ощупь очень такой мягенькой. Видите, оно тут нарисовано, что в такой белой чешуе, в такой белой вот оболочке. Оно, и оно такой мягенькое-мягенькое. Супер. Если не успею съесть, обязательно сниму, как он там в разрезе. Какая-то вкусняшка. Вот, Наташа положила презентики, еще такие яички. Мы, Это у нас третья посылочка, вторую мы заказывали. но там я снимала, но это все так было бегом-бегом. То есть в трусах с котом на диване. Вот, но тоже заказывали эти яички. В молочный шоколад. Что-то камера выключилась. Что я тут рассказывала теперь? Вот сыр Филадельфия в такой вот упаковочке. Прикольно. Будем пробовать сыры разные. Это королевский сыр. 300 грамм мы заказывали. То есть у нас такая сырная посылочка. На пробу взяли сыра, по-моему, каждого по чуть-чуть. Вот. Так, выложу. Вот. Раз сыр, два сыр, три 4, 5, шестой сыр. Интересный. Тоже. Гарганзал. Вот, видно, что можно тут на бутерброды. может еще салатом. нужно тут все открывать, как бы пробовать. И думать, с чем оно сочетается. Какой сыр салат пойдет? Какой куда? Какой на бутерброды? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмой сыр. Дорблю. Восьмой бри. И девятый блю. Бри, блю, бри. <свят> вот. И вот такие вот еще паштеты. Может даже с паштетом, бутербродок какой-то сыром. Ой, будет очень вкусненько. Так, еще тут такая вот штука. Штука. Давайте начнем с колбасы сначала. Это еще одна новинка. Колбаса. Наташа тоже как бы посоветовала на пробу. Нам очень королевская понравилась. Мы ее даже два раза заказывали. А это что-то новенькое. Герлач. Герлач. Герлач. Вот какой-то вот герлач. Попробуем. Пахнет. Так. И очень нужная штука в хозяйстве. Вот. О, о, сколько тут много. Такая внушительная баночка. Прыскалка. Вот такие два средства. Один для кухни, от всякого жира, а второй от всякой черной бяки, плесени, грибков, где в кухне, на подоконниках, в таких сырых помещениях, что очень характерно для нашей хрущевки. Вот такие вот две штучки. И видео я, наверное, сниму, покажу, как оно работает. Все, мы пошли это все пробовать. Если мы все сразу это не сидим, я, может быть, сниму, покажу, как оно выглядит и что мне больше всего понравилось. Вот, В общем, переходите на Наташину страничку, выбирайте, заказывайте, приходит все очень быстро. Мы очень довольны, что вот у нас есть такая возможность попробовать что-то из Европы. Вот разнобой такой сыров вообще аж, уже не терпится попробовать. Так что мы пошли, а вы смотрите, подписывайтесь на канал. Ой, ребята, что могу сказать, открыла я паштет, вот такой. Просто это такая вкуснятина, это теперь мой фаворит среди всех паштетов. Я еще остальные не пробовала, из второй посылки я пробовала, там гусиная и утиная была история. Вкусные, бесспорно, но вот это, это нечто, он нежный, и такой вкус я не могу передать, но то, что это птица однозначно, не могу сказать какая, но очень вкусная, вот так вот себе на бутербродок открыла сыр, это что-то с чем-то, это просто песня, вот тут, вот этот сыр я открыла. Вот так вот он там внутри такой. Это я ложкой просто оттуда вычерпала, которая была испачкана паштетом. Но это просто безумно вкусно. Это так вкусно. Вот теперь вот этот сыр и этот паштет я буду брать обязательно. Вот еще два кусочка колбаски. Это колбаска, которая новенькая. А это королевская. И та-эта та очень вкусная. Ложка такая некрасивая вообще да, это очень вкусная королевская, она больше с выраженным таким пикантным вкусом, а вот это такая нежненькая, очень вкусно и очень такие пахнут так вкусненько, блин, очень понравилось. Вот это для меня как раз вот нежнятинка такая тоже вкусненькая, вот как это вкусно. Я сейчас пью чай и просто наслаждаюсь вот этими всеми вкусовыми качествами. Буду еще дальше пробу снимать, пока вот а трапезничаю этим. А потом, наверное, я проведу такую вот дегустацию, дегустацию других сыров, которые у меня остались. И вот еще шоколадки. Такие вот разные шоколадки, которые порционные. Тут есть а, такие зелененькие с орехом, красные с марципаном. Вот это с йогуртом. На каждой шоколадке на этой написано, с чем она. Это печенюшка. Это с орехом. Я очень люблю с орехом. Вот и тут я открыла. И оно такое кубиками, квадратиками, маленькими там разделено на 4 квадратика. Классные вообще такие перекусончики с собой, допустим, если вы ходите на работу. А большинство из вас ходит на работу. Или деткам в школу, в садик. Такой вот перекусик вообще-то что надо. Пару таких шоколадок положил с собой там где-то в дороге или где-то там перекусил и уже ты полон сил, полным энергии. Ну и, конечно же, к чаю вообще то что надо. Очень советую. Оксана рекомендует. А вот небольшой фрагмент видео обзора второй посылочки. Она у нас была более такая паштетная мясная и немного шоколада. Ну конечно. Паштет. Ой, паштет, ням-ням. та -дам. Соус. Соус. Ну, прикольно. Класс, давай. 500 грамм. О -о -о -о -о -о. Молочный шоколад. Какая шоколадка. С орешками. Серьезная. Прикольная шоколадка. Это... Ковбаса. Салама поличан. Поличан. Салами поличан, да? Поличан. Угу. Палычан. Огромная палочка. Королевский. Королевский. Королевский. Тоже славения. Чокрема. Чо Крема. Чо Крема. Ням-ням. Запечатано. Как раз на перекусике вообще прикольно. На хлебушек намазал. Надо сейчас делать себе чак. Ням-ням. И срочно делать бутерброды. Такая шоколадка огромная. 300 грамм. Да? Сейчас показать, она хорошая. Ой, спасибо большое, Наталочка, спасибо. Опять очень быстро пришло. Она вчера заказали, вчера отправила и пришла что переходите по ссылке на Наташу на вкусняшки из Европы и заказывайте себе тоже, и будете довольны.